Алексея Богачева, Екатерину Богачеву, Корсуна Владимира, Другую Анну, Гушакову и Нингу, Алексея, Клепу Мартынову, Кениса Трифонову, Пожалуйста, Варенцову, Олю, Елена Сегай, уважается, проходи сюда. Кто еще тут есть? Так, еще. Ребята у нас, еще ребята из группы. Спасибо вам большое, что вы здесь, сегодня на Отео Клэр! Ну, удобнее всего, публиковать как можно быстрее новости, они быстрее доходят до вас. Ну а потом, когда вы можете там отписаться, можете продолжать, тут, на ваш взгляд, ну просто они больше оперативнее, потому что другие социальные сети, они не такие быстрые. Соответственно, мы рекомендуем, если кому-то интересно, из друзей, из э, родственников, смотреть э, за ходом всего мероприятия, пожалуйста, подписывайтесь, смотрите. Вот. Что еще можно сказать? Я сейчас хотел бы отметить два момента, э вот перед рассказом, что у нас там будет, э что вас ждет завтра. Вот. В первую очередь я хочу рассказать про Германа, это наш паратлет, который будет бежать 100 километров, Т-100. Э и хочу поблагодарить его, у него завтра будет день рождения. У него результат, между прочим, три часа, три часа. Вот. И мы, бросили, и мы бросили клич, мы бросили клич в эм, соцсетях, кто захочет умерить свой личный пыл и стать фейсмейкером этого аппарата потому что он слабовидящий, и он просто не найдет дорогу, он потеряется. Вот. Эм, э, и я хотел бы поблагодарить Евгения Абдурахманова. Пожалуйста, Евгений, приходи ко мне, пожалуйста, сюда, я тебя вижу. Найди, сейчас мы еще демо, а находи. Вот. <свят> <свят> вот, ребята, это наши герои, которые завтра в 5 утра рванут вместе в фаре. А, у нас есть такой знак, Ролин Кирос за все время представления мы наградили только такими знаками двух атлетов, которые не входят в команду нашу. У каждого из нас э, в команде есть такой знак. И вот сейчас э, это муж, за, э, за этот муж э, за этот добрый поступок, я хотел бы наградить этим знаком э, Евгения и, конечно, Германа. Для... для меня лично это простой знак, который мне не медаль, но хорошее ваше народное сильнее. Спасибо, ребята, за ваше мужество, за то, что вы делаете, за доброе сердце и душу. Спасибо вам. Портфолио, давай, что ты хотел портфолио? Мы тебе поможем. Вот портфолио у нас, ребят, мы портфолио Германа на в соцсетях, красивые, золотые, пятилетние тоже. Значит, теперь, дорогие друзья, я быстренько поблагодарю наших партнеров всех. Red Bull, Freedom, Фриден, спортмарафон, ну вы видели, да, сколько народу приехал, сколько компаний приехал, диван 33, призы, куча призов, фальтоиндустрия, СЭП, я не знаю, уже язык заплетается всех назвать, тут много-много-много компрессор, порт а, поэтому у нас там сто, ребят, автономка, это не шутки, лучше взять с собой. Что? Кто а? что что сказал? Четыре утра вот здесь, у старта. Четыре утра в машину. В сумку такую, где голопопики бегут, туда кладем, подписываем и удаем. Дальше моя, часть счета. Вот, да. Очень много, да, интересных ходов необычных. Вот, да. так, грибной дождь на счастье нам всем завтра. Ай. Вот, соответственно, дальше у нас старт идет эм, в 7 утра Т-30. Т2, ой, в 7 утра Т30, Т20 у нас в 7.30, и в 7.50 Т10. Вот, мы вас всех провожаем, я здесь вас всех встречаю. Пожалуйста, проходите. Дальше у нас здесь будет гречка, ой, плов, вегетарианский на финише, и, ну, снова, кажется. Вот, да, ну я уже все, это уже, а Так, значит, в целом я начну с самой короткой дистанции, Т10 она ничего не изменилась никак. Бежим получаем удовольствие, которых два, два часа. У вас на, шестом, на седьмом километре водичку попить. Дальше бродит, пробежали, брод по колено. Вот, э, шлюзы спустили, там не глубоко, безопасно, каменистое дно. Вот, там пробежали и на финиш. Э, по городу везде будет стоять полиция, везде будут стоять маршалы. Везде вы увидите там краска, где размещено, где, вас, где будет везде лидеров, лидеров э, велосипедистов. По дистанции в городе, соответственно, никто не потеряется на Т-10. Т-20 немножечко поинтереснее. Мне она очень понравился вот этим видом с холма, где стоит собор Александра Невского, где открывается весь наверное вид на, на Суздаль. Вот. Там очень красиво. И, в принципе, у вас там всего лишь два брода по одному тому же месту. Вот. Вы пробегаете также через 7 километр, где у вас пункт питания вода. И под пунктом питания номер два там вот э, яблоки, ой, апельсины, бананы, э, вода, кока-кола. Если вам останется чем-то тридцатки, то арбузы. Да, сюда ничего не сломан. Тридцатник самый голодный всегда. Полтинки берегут, это все. Ничего, пробегают быстренько, лишь бы успеть. А тридцатники там уже на первом же потайке пируют. Дальше... Так, двадцатка, значит она уходит э, по трассе э, В принципе, на двадцатку э, трек не нужно закачивать Там все очевидно, размечено хорошо У вас будет вести велосипедист до схода трейл трейл проходите, под мостом у вас будет небольшой фантом, чтобы вас на трассу не упускать. Под ним побегаете, дальше разметка просто... Вон... Просто бегите по разметке Ничего там сложного нет, очень красиво, есть разные горочки прекрасные. Вот. Э -э, трейловая обувь на десятку и на двадцатку. Можно бежать э -э, и в шестейные обуви. Э -э, там ничего такого нет, что где-то может быть скользнуться съехать или будет сложность с преодолением дистанции. Вот. Э -э, просто следуйте разметке, не срезайте, дисквалификацию, прекрасно понимаете. Прошу от кто видит, что, что кто-то режет, нам об этом сообщают, потому что мы за честный спорт я не считаю, что это, как бы, знаете, ну, кто-то на кого-то доклад пишет, да? Потому что все-таки спорт вы вот, все равны, вот, и здесь должно быть все по-честному, никакого срезания. Да, да, именно правильно сказано. Вот. Значит, дистанция Т-30, Т-50 и Т-100, ребят. А, с с конца 2017 года очень интересное новшество появилось в ФСБ. Вот. У нас, как оказалось, все мосты теперь даже не федерального значения находятся под охраной. Там сейчас находятся посты охраны, и мы решили избежать всяких а, конфликтов с ними и общения, поэтому мы разрешение пробегать получили, а пункты питания немножечко перенесены вне мостов. То есть на, на всех ПП пункты питания немножечко вне мостов. Соответственно, вот этот очень немаловажный фактор, который касается Т30, Т50 и Т100. Т30 пробегает под мостом Кидекси. Вот, там заправляются и дальше по прямой побежали до понтонного моста Вы там все знаете, не потеряйтесь, все размечено <с> вот, Я все побежал, смотрел, лоси и перестали есть ленту, слава богу Так что все хорошо <с> <с> <Вот>. а, <с> Да, они там, там большие куски соли лежат, они перестали да. вот. А значит, Т-30 ничего сложного Пробежали по понтонному мосту и уходим дальше на трейлер но Т-50 и Т-100, они вот вокруг этого пункта питания поднимаются наверх до храма Кидыкши. И вокруг него, пробегая, по кольцу, как было в 2017 году, по мосту убегают уже на трев на свой, на круг, на автономке, А когда вы уже возвращаетесь, вы уже просто бегая до края моста, потому что же пути, просто спускаетесь вниз, до Кидыкши бежать нельзя. То есть вы просто выбегаете Кидыкшу вокруг храма. Пригод бежите по мосту, выядя на трейл, а возвращаясь, вы просто спускайтесь с моста по лестнице и не увидите ПП. Все, это единственное изменение в трассе, что есть, оно визуальное, вы не потеряетесь, там все видно прекрасно. Да, да, да, да. Так, ja, значит, общее количество бродов на Т-30, на Т-30. Это город 2 на 415 километр и примерно там 25 э, километр. И он, он прям на 25-м их два. Вот два последних — самые сложные. На третьем будет повязанную веревка делать. Я купался недавно. Вот, там повязана будет веревка, никто не утонет, но те, кто низкого роста, пожалуйста, хватайте за веревку. Потому что там посерединке с головой нет, вот, там, выпустили, там выпустили, выпустили шлю, спустили в воду, и вода поднялась именно в том месте. А вот в первом, во втором роде там неглубоко, вот по колено там пробежали и дальше бежали. Вот. Это касается всех дистанций Т-30, Т-50 и Т-100. Вот именно во втором броде, кто низкого роста, держитесь, и все будет хорошо. Вот. Значит, после подтонового моста есть два брода, там будет много грязи. Много грязи месяц. Вот Будет глубоко, держитесь за, за веревку, но никто там не утонет. Не утонет, там, там где-то примерно сейчас по пояс мне. Вот. Т-50. На самом деле трасса, ой, как на поле смотрите, они... все мужчины стоят, это здорово. Т-50 и радуга, ну вообще, ууу, даже радуга. Вот, соответственно, соответственно Т-50 у вас трасса как в 2018 году ничего сложного нет. Я считаю, что она не просто бегала, она быстрая. Единственный момент, единственный момент. Ребят, вот из-за такого дождя, который прошел вот три дня подряд, ну резкого, резкого. Почему-то вот суздали, лив ливни обходят, а там на трелах лил хорошо. Вот я вчера попал под серьезный дождь, стеной прям, кинул, что приехали, дождя нет. Соответственно, вот там, когда идет каскад челлендж, там будет свалка. Я сразу говорю, свалка имею в виду веди людей. Поэтому все, кто бежит Т-30, 50 Т-100, одевайте агрессивную обувь, прям агрессивную. Вам будет легко бежать по, по кочкам, вам будет легко бежать по перепаханной на земле, вам будет легко бежать по другим, дисп... по другим сложным поверхностям. И на каскаде вы спокойно возьмете горки. И если вы лысую наденете резину, вы там будете кататься, как на лыжах вниз. Потому вам будет тяжело наверх, вы создадите пробку, и будет трудно. Вот, и всем остальным. Я очень прошу, ребята, отнестись ответственно. Кто планирует бежать медленно, вставайте сзади. Мы будем все старты запускать волнами, чтобы минимизировать пробки. Конечно, они будут поначалу, но мы будем стараться минимизировать. Поэтому, пожалуйста, будьте честными друг с другом. Вставайте сзади, кто хочет бежать медленно, а потом разогнаться. Кто хочет бежать в, в середине, в начале, атлеты, зарезервировавшие элиту, попавшие в элитный, элитный кластер, встают впереди, судьи будут контролировать. Это вот этот момент. Самый важный момент значит, протеста, и на этом мы рассказ про дистанции завершим. И быстренько с вами поедем бежать пятерку под такую прекрасную погоду. А? Вот, ну а что нам все равно идет, дольше нет? Так. Также в 4 утра будут тейпы по тентам. Кто не успел затейпироваться, можно будет затейпироваться там. т ребят, важный момент. Вот этот каскад, дальше до кольцо вкидыша. И самое неприятное, что там произошло, перепахали землю где-то примерно перед третьим ПП. Там многие могут перейти на шаг. Вот просто очень сложно бежать, бурелом такой. Вот. И второй сложный момент. У нас появился барьер на 28 километре. Вот, да. Он, вот, значит, там все это перекрыть, все попадало. И там, где у нас трек проходит, там поднялась вода. И там по Мы перевязали веревками все. По его дому, значит, там трек проходит. Надеюсь, он не будет обижаться. Но это правда. Вот, перевязаны веревкой все. До конца а, пасного маршрута. Те, кто низкого роста, там нельзя, там не засосет голову. Вот. но просто будет а, лучше. Помогайте друг другу, например. Этот участок буквально там 700-800 метров, но там бежать практически невозможно. Практически невозможно. Там будет весело всем. Вот. А, и еще такой а, моральный избатывающий момент. Это будет песчаная дорога. Она немножечко такая продавливается, и такая монотонная, и будет подзасасывать под немного, по ней будет тяжело бежать, вот. В остальном, ребят, 69 километров, как всегда, ресторан от ГТК, вот. Питание кока кола арбузы, там, апельсины, бананы, сухофрукты, все это есть. Вот. мы много очень купили, то, что у вас тоже много в этом году, по 4 тысячи. вот. Что будет по факту, я не знаю, я не знаю, не смотрел ничего, вот. Вот. Так, ну и, значит, ребят Жестко Cut of time Медали нет Хорошо? Вот эм, Также мы знаем примерно, кто у нас собирается бежать по чужим номерам Ребят, не обессудьте Хорошо? И еще небольшой момент эм, Мы за то, чтобы правила были и э, исполнялись Это очень важно Без этого нет серьезности соревнования. Пожалуйста Уважайте правила, уважайте друг друга, старайтесь помогать на трене друг другу, бывают разные ситуации, иногда можно собственные амбиции забросить, но помочь человеку, возьмите с собой аптечку, там, возьмите с собой дополнительное питание, ну, кем, что с кем, да, поэтому э, возьмите, кто собирается бежать, медленно, фонари э, в заброску бросьте, э, Предусмотрите дополнительное питание, ну, кто вы знает, кроссовки сухие, там, да, носки, то есть все это предусмотрите, подготовьтесь, и все будет отлично, все нормально, финиширует. Вот. А, так, что у нас еще осталось? Про призыв я вам рассказал. Так. Что было сделано и как? Я тоже вам рассказал. Но я считаю, что основная часть завершена. Я еще раз, ну, чтобы повыше встать. Лучше вот, извините, скрылся от дождя. Вот, поэтому еще раз. Ребята, спасибо большое! Спасибо большое! Мы завтра побьем нафиг на грею! Ну что, до встречи в пятерке, там сейчас скользко будет, да? Кто хочет посмотреть на веселое шоу, проходите, там будет здорово! Продолжаем, спасибо!